привет мои хорошие как меня слышно всем привет с эфирчиком немножко задержалась много дел сегодня нарисовалась Привет, привет. Hi. Hi. How are you? Where Так, я смотрю, девчонки, у меня монетизация сразу включена на прямом эфире, поэтому как она будет выскакивать, я даже понятия не имею. Смотрю, вот с другого телефончика рекламка. Привет, привет. Good morning так все вижу себя вроде идет трансляция все нормально напишите пожалуйста звук как звук хорошо слышно Трансляцию на телефон введу, поэтому чат буду смотреть на компьютере. Надеюсь, он запаздывать не будет. Привет всем, кто присоединился. телефоне у меня что-то прям запаздываю. Я тут пока. Ой, Валентина, привет. Кофеечек пока попиваю. Холодный уже, правда? Валентина, как дела? Привет, Катюш. Кать, ты выздоровела? Бедолага, сейчас все болеют. Мы тоже отболели. А я, кстати, нет, я прививку сделала и не заболела. А муж с дочерью сопливились. Может быть, кстати, от моей прививки я была разносчиком инфекции. Лечись давай. Погода еще такая, зима. Нет, им не делала, потому что Женьки что-то на работе не дали в этом году. I'm from is тула Russia Tula. Женьки в этом году не дали. Почему-то приви его, как Сюши тоже я не стала, пусть сам иммунитет вырабатывается. А я люблю. Я себе сделала. А ты делала себе сережка говорит он после прививки всегда заболевает прям сильно ты не после прививки тема беседы знакомимся общаемся задаем вопросы которые вас интересуют что касается faberlic или других всяких бьюти штучек вот тема свободная Получится у меня с компьютера отвечать вам интересно в чате. Нет. А, получается. Потому что английский знаю, но не в совершенстве, конечно. Да, Катя, я тоже очень люблю Фаберлик. My name is Света. Uh, your name Salam. Перевода нет. Я, по крайней мере, Катя, не знаю, как это сделать, если честно. Д -д Даже ума не приложу. Перевести страницу. О, перевести. Рецепты индийских овощей на моей кухне. О, я вижу перевод теперь. Но вам я, наверное, перевести не смогу точно. Навряд ли, наверное, понимают. Хотя, я не знаю, может быть, как-то можно и перевод наладить. Я пока еще не освоила эту функцию. Вот чат себе только отдельно открыла. Теперь хоть его вижу за весь экран. Проверим, конечно. Зеркальце, кстати, от Faberlic разобралась. Кать, ты себе не заказывала. Я думала, оно не регулируется по интенсивности. Девочки мне подсказали, что оно регулируется. Так, выключили, наверное, вчера его. Оно регулируется нажатием длительным. Вот оно становится меньше, почти погасло. И дальше нажимаем, оно становится все ярче и ярче. Я прям в это зеркало влюбилась. У тебя есть, да? Класс. Мост ТВ, привет! Спасибо огромное! Айнур, привет! Привет, привет! Да, вот я тоже, как не знала, теперь знаю. Что оказывается, я, кстати, в темноте им попробовала краситься, вообще здорово получается. Так что зеркалом я прям на все сто процентов довольна. прямо обожаю его. Сейчас самое оно. Встаешь, когда с утра темно, еще красится с ним одно удовольствие. Так, I'm not understand Ну, пожалуйста, говорите по-английски. Ну, я не в совершенстве знаю английский. Я сейчас, конечно, в отдельной вкладке включу себе Google переводчик. И попробую вам хотя бы сказать, что я не в совершенстве знаю английский. Так. I do not uh, know much English. Вот так вот. Будем изучать, конечно. А, брови щипала с этим зеркалом, ну класс. Вообще мне нравится очень. Я, кстати, ради интереса э, искала на Алиэкспресс. И там от 700 рублей тоже у нас со скидкой получается такая цена. Но заказывать зеркало на AliExpress это не факт, что оно придет нормальное. Путь у него долгий. Так. Хорошо, не проблема, дорогая. Thank you. ус спасибо за цветочек. Кать, меня слышно-то хоть нормально? А то я первый раз в таких условиях делаю стрим. Ну, слава богу. Ты в офисе дома. И видно. <связано> видно, это самое главное. Так переводим буду по возможности стараться отвечать нашим друзьям иностранцам мне нравится твоя стрижка thank you very much i like my hair suit. На андроиде эфир смотришь, Айной. Ну, а я, в принципе, с телефона вещаю, а вот на компьютере вместе с переводчиком стараюсь отвечать. У меня есть, конечно, камера для стримов, которая к компьютеру подсоединяется, но что-то возиться с ней не хочется, на айфоне все-таки привычней. Thank you, с медиа. Спасибо муз. Тв. Вы айпад купили, Кать? Молодцы. Я очень хочу Honor. Очень хочу. Прям сравнивала по характеристикам, и мне прям хочется 10i. Потому что самое главное, что мне нужно, это фронтальная камера, и она там 25 мегапикселей. Я сейчас снимаю на айфон. Здесь и 1,2 фронтальная. Представляете, 25. Какое будет крутое качество. Вот я загорелась. Обязательно сделаю себе такой подарок. Как монетизировать канал после тысячи подписчиков? Так. Сейчас. Отвечу Айнур друзьям. И тебе потом тоже. Тысячу подписчиков вообще набрать не тяжело. Вообще не тяжело. Самое тяжелое это набрать 4000 часов просмотров. Вот это уже да. Это уже работа. Покажите любовь всем Светлана. Google переводчик вообще супер переводит наших друзей. Как мне показать вам любовь? Я люблю вас, мои хорошие. Вот привет так мачо кукинг привет привет в общем тысячу подписчиков вы набираете потом скорее всего после вы набираете 4000 часов просмотров и когда вы все это дело набрали вам google подключает сам автоматически монетизацию я ждала одобрения заявки дней 5 Потом она одобрилась, и вы можете монетизировать все свои видео, вплоть от самого первого. Подключить там никакого труда не составляет. Заранее лучше подключиться к Adsense. В настройках на вашем канале нажимаете так, «Творческую студию YouTube» и потом заходите в раздел Канал. Я вот не люблю новую творческую студию, если честно. Мне больше нравится классическая. В нее я сейчас и перейду. С телефона тоже открывается классическая. И там нажимаете канал. И у вас будет раздел монетизация. Нажимаете туда. И там необходимо будет подключиться Google Adsense. Google Adsense, подключаетесь. У вас теперь есть как бы своя страница там не знаю как это назвать вам присвоит там какой-то номер и после вы уже в разделе монетизация увидите в конце после того как google adsense подключитесь вы будете на четвертом этапе на последнем там четыре этапа я уже не могу вам сейчас рассказать потому что я эти четыре этапа уже не вижу потому что монетизация подключена в общем все вы все первые три этапа сделаете там все просто быстро и четвертый этап будет тысячи часов просмотра и тысячи подписчиков и вы будете видеть уже внизу там сколько вам осталось до да, набрать до да, подключения. Я уже потом подтвердят вам партнерство. Я уже партнер YouTube и вы можете монетизировать свое видео. Так, если что-то непонятно, спрашивайте. Так, из медиа, I'm from Russia, Тула. Если вопросы по монетизации есть, пока в памяти свяжу, я вам все расскажу. Задавайте. И знаете, я еще взяла за привычку значки также позеленеют. У меня черный. Да, значки Айнур позеленеют. И если ты не нарушаешь ä, ä, правила Ютуба, если ты там не занимаешься плагиатом, если у тебя нет. Домашняя кулинария, привет-привет. Если у тебя контент как бы свой, авторский, нет там мата, каких-то нецензурных слов, то они у тебя все будут зелеными. И опять же, если видео интересно рекламодателю, потому что нужно быть ему интересным. Для каких-то рекламодателей мы подходим, для каких-то нет. И пока вот ты загружаешь видео, включаешь монетизацию, да, рекламодатель выбирает, подходит ему твое видео или нет. Я... Уже месяцев девять, наверное, назад начала выкладывать видео через день стабильно. То есть стабильно через день. И вот месяцев за 8 я набрала необходимую сумму часов и количество подписчиков. Если выкладывать видео раз в неделю или два раза в неделю, этого мало. Однозначно. Вы можете так сидеть до пенсии без монетизации. Айнур, если что-то непонятно, спрашивай. Что вот так. Мне интересно, реклама на видео включается, потому что у меня подключена монетизация, сама как-то подключилась к эфиру. И вот я с компьютера, если обла обла обновляю страницу, то идет реклама. А у вас она идет? Мачу кукинг это не Айнура. Это Айнур, он мужчина. Да, включается периодически реклама? Ничего себе. Понятно, спасибо. Как у вас с погодкой? У нас снег вчера был. Сегодня дубак, 2 градуса сейчас. Но пока без снега. Да, это мужчина мачо. Раздражает реклама. Ну а как же, надо как тайнур ведь зарабатывать. Это такой труд. А, выложить хорошее видео, отредактировать его. Все настройки через день. Представляешь, это как работа. А любая работа должна оплачиваться. Про Алиэкспресс особенно. Тяжелее всего вот, выкладывать видео. Там... Нужно же оставить вам и ссылочки на товар, и картиночку прикрепить. Это не все так просто. Вот ты пошел, снял, как ты картошку сажаешь на телефон, пришел домой и выложил. Нет, здесь куча настроек. Сам снимал видео, я у тебя видела... Источник дохода, конечно. Вот у меня там на заднем плане вижу. Максик, ты что, там гостей намываешь? Это я еще не часто, кстати, ставлю рекламу. Если доверить это дело Ютубу и загружать видео, и ставить галочку, чтобы он вставлял рекламу в нужных местах, то ее будет еще больше. Она, наверное, по правилам Ютуба будет каждые две минуты включаться. Мачо Кукинг, расскажи, ты подключил монетизацию? Сейчас иду к тебе на канал. А, у тебя уже тысяча подписчиков, поздравляю. Да, Инур, я тоже на самом деле кайфую, потому что, как и любая работа, это тоже должна приносить радость. Я прям действительно кайфую, мне нравится монтировать видео, мне нравится да, сидеть, придумывать какие-то всякие новые фишки. Это здорово, на самом деле. О, Мачо Кукинг, ну, канал у тебя интересный. Столько, я подписана, кстати, столько стримов интересных. Ты набрал уже 4000. Четыре тысячи часов набрал Мачо. Монетизация есть? Спасибо, очень приятно. Айнур, у тебя, наверное, сейчас тепло. Вот, только спросила, да, погода в Татарстане плюс 20. Блин, завидую вам белой завистью. У нас не лето толком не было. И осень. В сентябре несколько дней погрелись, а с ноября вон снежище. У нас вообще тоже по графику бабье лето должно быть. Но оно у нас было один день в пятницу и все. Какую пятницу? В четверг. И все. Потом дождь и снег. 21 причем было в четверг, а сегодня 2 градуса. Вот у нас какие перепады. У вас тоже лета не было? Видать, у всех так в этом году. Котик мой все кого-то намывает. Обязательно, если буду дома, мачо, зайду к вам на стрим. Ну, новичок, у тебя уже тысячи подписчиков. Ничего себе новичок. У меня, наверное, было 1100-1200, когда я набрала 4000 часов. Но часы тяжело. Шестой стрим только сегодня. У меня второй. Первый был на тысячу подписчиков. А сегодня второй. Мне кажется, вечерами стримы, да, мачо, интереснее заходят. Сейчас вот многие на работе. Им не до этого. Меня Света зовут. Я тут параллельно ВКонтакте отвечаю людям. Айнур, да, я делаю эфир с телефона, без всякой ОБС-студии. Ты, наверное, имеешь в виду приложение, которое, через которое можно стримить, если ты не набрал тысячу подписчиков. Да, действительно, такое приложение есть, и народ стримит. И... Да, да, да, поняла тебя, Айнур. Вот, есть такое приложение? Нет, я просто через телефон, через приложение YouTube мобильное. Но это можно делать только после вот тысяч подписчиков. До этого не, по не получится. Уфимочка Фимочка Альфира. Привет, привет. Очень рада видеть вас. Как набирала 4000 часов? Ну, никак не набирала. Что касается там всяких э, взаимных, да? Не буду продолжать чего. А, ну как бы есть у меня друзья реальные друзья которые друг друга всегда поддерживают я снимала уже об этом видео и матчу как тебя зовут тоже напиши пожалуйста а то прям как-то так неудобно обращаться я снимала видео как набрать 4000 часов тысячу подписчиков и там а, как бы пиарила три канала или 4, 4 канала своих друзей вот можешь к ним зайти мачо они дружат реально дружат это Люди, которые со мной практически сначала, и я с ними тоже сначала. И мы друг друга всегда поддерживаем и смотрим. Ну, реально вот ответить на этот вопрос, но ну, у тебя должен быть интересный контент, чтобы твое видео смотрели. И все, больше никак. Вот взаимные просмотры, взаимные подписки, это все явление временное. Если контент не заходит... И у тебя в аналитике продолжительность, ну, как бы средний просмотр в минутах, что ли? Как он называется-то? Вот, маленький то есть на тебя заходит, на одну минутку посмотрели и выходит толка нету. На стрим в два ночи, у тебя в два ночи будет стрим по московскому времени. У меня московское время, я в это время сплю. Светлана Фабенчук, спасибо вам огромное, очень приятно. Спасибо огромное. Девочки, если есть какие-то вопросы, что-то интересное, задавайте, я с радостью отвечу. Так, сколько времени прошло с первого видео? Первое видео у меня было в конце октября или в начале ноября, где-то через 11 месяцев, получается, через девять месяцев после первого видео я подключила монетизацию через девять месяцев до да, после первого видео ой сколько мегабайт не знаю айнур обычный роутер стоит дом ру компания недорогой интернет обычный привет женечка привет как дела Юнус, ну, слава богу. Теперь хоть буду имя твое знать. Хорошо. Жень дома. Сколько в месяц платите? Ну, я нисколько не плачу, а платит мне. Я тебе потом напишу ВКонтакте. Ладно, не будем сейчас об этом. Дома, да, в такой холод. И ходить ты никуда не хочется. Это точно. Да, Жень, в Ютубе можно все, что хочешь. Есть, кстати, там еще и графа такая сообщество. И там можно писать посты наподобие, как ВКонтакте. С фоточками, даже небольшие видеоистории. А, четырнадцать ноль-ноль. Отлично. Я буду дома. Обязательно приду к тебе. Сейчас у нас уже сколько время-то? Без пятнадцати час буду у тебя на стриме обязательно юнус. Прикольно, Жень, конечно. Очень прикольно. Чай, кофе, потанцуем. Мониторю себя с двух устройств, чтобы не упустить ваше сообщение. Жень, показать тебе зеркальце от Фаберлик? Что в прошлом? Не поняла. А, чай и кофе? Ну да, в принципе да. Айнур, тебя не понял, я думаю. Уфимочка. Айнур, тебя Уфимочка приглашает в гости. Вчера жутко на работе захотелось кваса. Пошла в магазин. Вот он у меня стоит рядом. Сейчас кофе допью, буду пить квас. В такой вот холод, прям вот реально захотелось кваса. Ой, может еще окрошку прям сегодня заделать. Илья, приветик. Нет, не секрет. Мне скоро зимой исполнится 35 пять. Спасибо огромное за комплимент. Уфимочка Ой, не могу, рассвешили вообще. Гулечка, привет, солнышко ты дома, моя хорошая. А, в школу идешь ну да, уже детки у нас тоже в это время где-то заканчивают первый, второй, третий класс я сейчас тоже постримлю пойду убираться хотя в принципе убираться не надо пока я была на сутках мои котяточки муж и доченька прибрались, дома пришла порядок. Всегда так приятно, когда приходишь суток. А дома порядок. Так что мне осталось, в принципе, только приготовить, покушать, съездить на почту, проверить посылочки. Сегодня должна еще коробочка с иван прийти, почему-то до сих пор с нету сообщений. Добрый день, все вкусно и просто. Привет, привет. Спасибо, моя дорогая Гулечка, за поздравления. Привет, Олежка. Конечно, необычно. С тебя тоже стрим. Видеть друг друга в прямом эфире, это уже совсем другой разговор. Это не то, что видео смотреть, правда? Вот Олег, мой хороший друг. Очень вам рекомендую с ним тоже подружиться. Он просто умничка. И канал я его обожаю, и видео все с интересом смотрю. И как человек он мне очень нравится. Уфимочка правильно говорит. С выражениями Айнур лучше быть поаккуратней. Фильмочка Фимочка с олегом ты, да? А Инур поняла, тебе нравятся видео мои про еду. Это, кстати, одни из первых моих видео. У меня тогда был ПП-марафон ВКонтакте. Я его вела абсолютно бесплатно, просто в поддержку, знаете, чтобы группы девчонок собраться и похудеть. И у многих получилось, и многие мне потом выражали слова благодарности. Мы каждый день делились с девочками рецептами, что мы кушаем, как готовим. Если кому-то что-то захотелось покушать, прям пишем друг другу в чат «Хочу есть» и начинаем друг друга отговаривать. Но было классно, было на самом деле здорово. И вот э, плейлист «Мой рецепты», он как раз был приурочен к этому марафону. И там все рецепты, наверное, кроме двух, они абсолютно диетические, поэтому... Если хотите, заходите, смотрите. Олег, а ты вот очень зря удалял свои стримы, потому что тебе нужны часы просмотров. Если ты удалил стрим, ты удалил а, и все часы, которые при, были приурочены к этому стриму. Кто тебя смотрел, кто заходил к тебе на эфир, эти данные потом с твоего канала удалили. Поэтому стримы не удаляйте. Почему? Очень интересно, мне кажется, вот так посмотреть. Я, например, через несколько месяцев, через год, через два вот так на свой стрим, на первый нормальный глянуть. Мне прям смешно, наверное, будет. Да, с Олегом молодец уфимочка, поняла. Татьяна Елисеева, добрый день. С узловой совсем рядом. Тема разговора, знакомимся, общаемся. Если есть какие-то вопросы, задаем, на все отвечу с радостью. Хорошо, Гуль, забирай доченьку, давай присоединяйся к нам. татьян кофе, пьем чай, квас, общаемся. Девочки тут задавали вопросы и про Фаберлик. Я им зеркальце свое показывала поближе. Олег, ты с компа сейчас меня смотришь или с телефона? Давай я тебе все-таки расскажу, куда тебе сейчас надо зайти, чтобы посмотреть, сколько тебе осталось часов. какую маску татьяна с телефона вот олег включи компьютер и зайди на свой канал включи комп я тебе сейчас объясню где посмотреть или ноутбук у тебя по моему хорошо Айнур, попьем кофейку Аксиологи, да? Как она, господи, кислородное увлажнение, по-моему, пробовала. Мне очень понравилось, реально. У меня хоть комбинированная кожа, а она такая вот питательная. Мне реально понравилось. Вот сейчас на холодное время года прям масочка хорошая. У меня, кстати, вторую соседка забрала, и она тоже тестила. А у нее кожа очень склонна к аллергиям. Вообще ей подходит крема только из серии Эксперт Фарма. А, вместе с сывороткой Викенд пробовала, конечно, это вообще капец, это просто, я не знаю, она обалденная. Если сыворотка такая легенькая, и от нее сразу эффекта не видишь, я от маски увидела эффект сразу. У меня как-то лицо моментально выровнялось, оно было матовым. То есть я таким приличным слоем, как ночной крем, нанесла. И где-то секунд через 5-10 уже все впиталось, и лицо стало матовым, цвет выровнялся, и поры как будто затерлись. Я прям вот смотрю на себя и думаю, почему же она ночная, я бы ее вот и на день с радостью даже применяла. Я обязательно попробую ее как дневной крем применять, потому что маска вообще шикарнейшая. И на утро кожа обалденная, мне очень понравилось на самом деле, больше чем сыворотка даже. Сыворотку я два раза в день применяю, маску вот эту на ночь. Хочу вообще сейчас всю линейку Викенд себе набрать и на холодное время года вот пользоваться именно этой линейкой. Мне очень нравится. Гулечка, да, я вижу, ты аватарку сменила. Ты такая прям теперь татарочка-татарочка. Обложку твою, Олег? Спасибо, Гулечка. Олег живая, конечно. Это кот Максик. Кс -кс -кс. Максик. Кошка моя в люди не выходит. Ей четырнадцать лет. Она дикая, как вообще не знаю, кто, как рысь. А котик у меня вот этот необыкновенный Максик, ему второй год. Он такой хорошенький, ласковый. Вот так вот ляжет на меня, он крупный, растянется, и мы с ним обнимаемся. И когда с работы прихожу, он меня как собака встречает, вот так вот за ногу цепляется и едет за мной. Скучал, малыш. Сейчас, Олег, твою обложку посмотрим. Сейчас зайду к тебе на канал. Так что, Татьяна, маску ночной берите, даже не сомневайтесь, она стоит своих денег... И сейчас она в наборе же идет, тоже можно взять. Она вообще крутая очень. Все вкусно и просто, тоже очень люблю. Вот у меня была кошка, мне так хотелось ласкового. Мы отмечали день рождения ребенка в том году в августе в кафе. Выходим из кафе, вечер уже темнело, и прям возле кафе сидит котенок маленький вот этот, и жалобно плачет. Я думаю, если я его сейчас возьму на руки, и он будет ласковым, все, я забираю его домой. Ну, конечно я забрала его домой он оказался жутко ласковым и вот теперь так у нас живет отмыли проглистогонили да, Олег, давай еще попробуем Да, и ну я знаю, что рука у меня легкая, мне и на работе так говорят, я же медик, вот, что рука у меня вроде легкая. Ольга, привет, привет, привет. Так, Олег, зашла к тебе. Ух ты, круто какая. но ну, вообще, обложка просто огонь. Я прям, когда такую обложку вижу, Хочется зайти в гости. Максик, иди поближе. Что-то все на... Вот уже часа два нализывается, но пока еще в гости никто не пришел. Екатерина, Ладога, привет. Спасибо огромное. Блин, мне так приятно действительно. вот Екатерина, вот прям огромное-огромное спасибо. Вот такие вот слова вообще дорогого. Стоят, прям растрогаться могу. Фу, Фимочка научила Айнур кофе пить светлана привет девочки сегодня видео уже выкладывать не буду сегодня у нас стрим а послезавтра будет крутой крутое видео распаковка с алиэкспресс и там прям ну реально классные штуки за копейки вот одна из самых прям моих любимых распаковок очень здоровски мне кстати пришла там массажная щетка я вам сейчас ее покажу сейчас принесу Вот она. Вот на нее там обзорчик. Я вот этой штукенции вообще довольно нереально. Я теперь каждую помывку головы мою с ней волосы. Нанесла шампунь, массажирую везде. И что я вам хочу сказать? Я покрасила корни четыре дня назад. У меня уже отросли волосы. Я знаю, что массаж очень здорово стимулирует кровообращение и волосяные фолликулы пробуждает, но вот именно в помывку, во-первых, можно уже не пользоваться шампунями, скрабами, которые очищают нашу кожу головы от силиконов, парабенов, потому что вот они мягенькие, но все равно очень хорошо чувствуется на коже то есть массаж обалденный, я прям запускала вот так вот голову шампунем намылила и везде-везде проходилась. я чувствую что у меня кожа головы чистая волосы гораздо чище вот я делаю так уже две помывки головы я волосы свои вообще не узнаю вот реально поэтому вот эта штукень вообще девчонки супер по моему 40 или 60 рублей вот она стоит я прям так рада этой покупки приобретению еще в последнем заказе в Берликовском тоже вот этот активатор не, не роста волос, а фолликулы. Спрей Эксперт Фарма заказывала. И на ночь я его распры... распшикиваю по рядам, и потом тоже прохожусь вот этой вот массажной щеточкой. И что я вам могу сказать? Вот за последние три дня у меня выпало волосы три. Я не знаю, с чем это больше связано, со спреем или с массажем головы, мне кажется, и то, и другое как бы в сумме. И корни у меня уже отросли, то есть я вижу, за 4 дня, четыре дня назад я покрасилась. Так что вот так, девчонки, еще там у меня вот такая вот, ой, нитка вылезла, повязочка будет из Китая. Ну, в общем, классная распаковочка, тогда послезавтра видео выложу. Уфимочка спасибо огромное. Гуля, ты, ты мне ты чё соберись? <смех> но ну, я могу, да. Ну я такая. У меня дочь такая же. Позавчера сидим дома, муж ей включил Хатика. Это только начало было фильма еще. Она как начала реветь. Я ему быстро выключай. Я могу. Меня растрогать легко айнур да ты обязательно попробуй против облысения прям мужчинам тоже зайдет так олег зашел на свой канал да ты на своем канале теперь в правом верхнем углу у тебя иконка твоя фотка твоя нажимаешь и смотри первый пункт ваш канал платные подписки творческая студия youtube нажимаешь творческая студия youtube как нажмешь напиши гуль тебе далеко от школы додумайте нажал все так теперь смотри теперь а, слева слева у тебя твоя фотка и внизу панель управления видео аналитика комментарии листаешь до самого низа и самый последний слева пункт классическая версия нажимаешь спасибо что пользу в общем во всплывшем окне нажимаешь пропустить теперь попадаешь на классическую версию классическая версия попадешь напиши татьяна это какая эксперт фарма маска для волос какая именно нажал попал в, э, в старую творческую версию да? смотри теперь у тебя слева значит youtube творческая студия вернуться в новую творческую студию панель управления менеджер видео Прямые трансляции, сообщество, канал. Нажимаешь канал. Канал нажмешь, напиши. Татьяна, я вот поначалу пробовала эксперт, ведь тоже линейка называется, которая цветная. У меня жуткий зуд кожи головы. Я пробовала зеленый шампунь, какой-то бальзам. Вот мне она вообще не подходит, вот эта цветная. А с крестиком, с красненьким, белое вот там... Я много чего пробовала, но маску, какую, про какую вы пишете, не пойму. А, разогревающая у меня есть. У меня есть, и у меня осталось применение на два, и я еще обязательно в следующем каталоге буду заказывать ее однозначно. Она правда крутая, мне тоже очень нравится. Я голову помою. На мокрые подсушенные волосы наношу на кожу головы, тоже помассирую, завяжу и хожу до тех пор, пока не перестанет сжечь. Мне прям хорошо сжет. Я поняла, да, Татьяна? Вот она мне хорошо прям жжет и, наверное, ну минут 20-30 точно сжет. И когда перестает сжечь, я уже ее смываю, иду. Да, она мне реально нравится, она работающая. И вот по скидкам, я прям, если будет на нее какая-то акция, я буду затариваться, брать сразу несколько. Масло мне нравится из ботаники, неплохое, она тоже жжет. Но меньше и как-то вот, ну, все равно не так. А вот эту маску я полюбила. Так что тоже являюсь ее поклонником. Олег попал во вкладку «Канал». Не молчи. Тут, конечно, чат еще немножко запаздывает. Сегодня девчонки делала маникюрчик, еще сидела с утра, сделала себе базу свою обычную, она у меня с оттенком, и вот здесь вот как бы такие лунки с блесками, не знаю, видно вам, нет, вот. После ярких всегда хочется какого-нибудь такого классического, форму поменяла, и вчера где-то у девочку видела на сайте такой красивый маникюрчик с блестящими луночками, вот, и сегодня сидела и исполняла. Вчера на работу взяла с собой аппарат, спилила базу, ну не базу, а лак, чтобы сегодня уже не возиться с этим. И сегодня вот только накрасила база, луночки и топ. Спасибо, Уфимочка. Я вообще новичок в этом деле, но с густой базой прям и новичку можно справиться. Айнур, вот я тоже не пойму, к чему она моется, киса, потому что гостей вроде я никого и не жду сегодня. Ну, за ребенком попозже в садик пойду. Так, Олег, чтобы попасть во вкладку «Канал», мне пришлось пропустить кнопку нажать, но вроде как попал. Так, Олег, смотри, теперь у тебя разделы видны, да, на весь экран. И там есть загрузка видео. Монетизация. Ищи пункт. Монетизация. Татьяна, спасибо за комплимент. Сейчас покажу, что на губах обожают помаду. Вот прям кончится, возьму еще однозначно. Я вот смотрю на себя, на видео с этой помадой, и мне нравится больше всего. Вот она. Так, она, а то у меня две таких, да, 430-32, если видно. Вот, 430-32. Она вроде как сиреневая, а вроде как и нет. Я прям вот ей пользуюсь с огромным удовольствием. Я забыла, что это за серия у нас. У меня одна такая матовая, наверное, это полуматовая помада. Да, из этой линейки полуматовая. 430 32 классный цвет вообще люблю ее и текстура кремовая так так ты нажал монетизацию да включить в общем заходи туда какая там кнопка есть потому что у меня теперь по-другому олег не за что татьяна спрашивайте что угодно отвечу на любые вопросы вот олег сейчас тебя прибью Давай монетизацию включать. Может, она у тебя уже подключена, и ты часы давно набрал, сидишь там. Нажал? Нажал. Че там у тебя теперь? Говори. Первый пункт выполнен, там четыре пункта. Читай первый. Девчонки, мне еще палетка пришла с Алиэкспресс. Если интересно вам, я сниму вам обзорчик макияж в красно-коралловых оттенках. Сейчас вторую палетку жду. Сейчас у нас же тренд сезона, вот эти вот оттеночки. Если интересно, я вам сниму видосик с таким макияжем. Давай, Олег, да, пиши, не затягивай. На губы он все смотрит. Макс, порой умываться. Иди сюда. Иди, иди, скорей, Максик, Максик, иди сюда. Иди, иди, мой хороший. Иди, скорей, иди, иди, иди. Иди, я тебя схвачу. Вот он, мой хорошенький котечек. Он безумно ласковый, безумно ласковый, да. И обниматься он любит. Он как ребеночек. Прям как ребеночек, да? Сладкий такой с ним что хочешь делаю мы его когда взяли его дочь пеленала в коляске катала пушистый ага он вообще классный классный классный классный учить такой он даже любит вот как собака чтобы его вот тут чесали у меня кошка просто вообще не дается погладиться она дикая больше никогда кошек заводить не буду только коток а этот код прям удовольствие эстетическое от него получаешь и блаженство. Олег где-то застрял. Так. Первое. Условие партнерской программы YouTube принято. Второе. Канал связан установлено, Третий и четвертый. Тоже писать, да. Третий пиши, какой у тебя. Значит, ты уже с Ацент связался. Все, молодец. Значит, ты уже, грубо говоря, с партнеркой. Вот третий шаг и пиши, и четвертый. Что там у тебя написано, какие цифры? Кошак пошел. Ой, да, код Рома вообще, я уже смотрела. А, кстати, у Фимчик, расскажите, вот карта дня, это что, она всем подходит? Или вы просто вот для себя вытаскиваете? Или вы вытаскиваете карту дня, и как сложится этот день, в принципе, в целом? Я вот этот момент не поняла. привет ириш привет привет Ой, на кружок я как тебя понимаю у меня сегодня хоть день без кружков привет лариса ну ладно Ириш, ничего страшного еще посидим так выберите какую рекламу показывать наберите 4000 часов просмотра и достигнете но третий пункт выполни тоже и четвертый пункт у тебя, где тысяча подписчиков и четыре тысячи часов просмотров. Они у тебя галочкой отмечены. Тысячу подписчиков ты уже набрал. Она у тебя должна быть отмечена зеленой галочкой. А четыре тысячи часов там рядом какая цифра стоит? О, ничего себе, срабатывает. Я буду заходить теперь, значит, к вам с Ромой и тоже посмотрю, во что у меня сработает. Я тоже тебя очень люблю, Ириш, бегите, конечно. Так, девчонки что вам еще интересненького рассказать спрашивайте как у кого погодочка может кто еще есть и стулы а мы не знаем об этом или поближе вот олег рядом с нами тоже он из иванова их тоже вчера снегом засыпала Реклама красным горит пока пока этот пункт не выберите ничего не покажут помогите рекламу выбрать олег а что там написано какая там реклама что там написано гулечка привет сейчас расскажу из уфы и у вас 20 блин какие вы счастливые у нас очень холодно да у нас Плюс два. Гульда, я замужем. Вот колечко у меня на руке. У меня дочка, ей 6 лет. Через год пойдем в школу. И супруг. Что еще вам рассказать про семью? Я э, поздно вышла замуж. Сколько мне, наверное, было? Лет 26. И родила. Я поздно ребенка первого, как бы... Ну, не знаю, люблю я жизнь, хотелось взять по полной от нее, а потом уже осознанно и серьезно заниматься семьей, домом и так далее. Ой, Лариса, как же вам везет. Я вам сейчас попробую переключить камеру и показать, что у нас за окном. Потому что там у меня балкон. Короче, просто жесть. Холод, ветер, но сегодня без снега вот хотя в четверг у нас было 21 а сегодня вот два градуса тепла нету фимочка я не стрелец я водолей айнур как я пришла в youtube вообще очень интересно если бы мне кто-то год назад сказал что я буду снимать видео я бы не поверила и даже рассмеялась потому что я не то что не хотела, я его не смотрела даже никогда я начала заниматься в и хотела очень серьезно и осознанно построить там карьеру. Дойти до директора и так далее. Приветик, приветик. Вот. И хотела построить там карьеру. У меня есть и до сих пор своя структура. Девочки, с которыми я общаюсь. Мои консультанты, небольшая, правда, структура. Я начала снимать видео с целью, чтобы расширить свой бизнес в Фаберлик. Снимать видео, снимать обзоры, чтобы люди регистрировались, грубо говоря, подо мной. Я ходила, стояла с промо-стойкой. Мы устраивали различные конкурсы и так далее, но все, в общем, я это прошла. И когда я выкладывала, когда я видео, я даже понятия не имела, что как бы это может быть профессией, это может быть специальностью и что можно получать за это деньги. Я вообще не знала, вот по, по первости, ей-богу. И только через несколько месяцев, когда я поняла, что, в принципе, народ меня смотрит, мои видео девчонкам многим нравятся, я решила конкретно заниматься именно Ютубом и уже структуру свою Фиберлик не строить. Хотя до сих пор вот под меня кто-то регистрируется, где-то берут э, ссылочку мою. У меня группа ВКонтакте, которую я несколько дней назад передала знакомой своей, Потому что, ну, как бы больше не хочу я этим заниматься. Мне гораздо приятнее заниматься каналом, снимать видеообзорчики, общаться с вами. Гораздо приятнее, чем вот бегать, грубо говоря, с каталогом и так далее. Не хочу. Понимаете, кто хочет, ну, во-первых, Фаберлик. Надо было начинать это делать давно. Сейчас их столько консультантов, просто тьма, что наверх куда-то выбиться очень тяжело. А начинать в какой-то другой компании я не хочу, потому что мне нравится продукция фаберлик Я от многих продуктов без ума. И строить в какой-то другой компании, которая только начинает развиваться, чтобы быть вверху этой пирамиды, да, и чтобы действительно выйти на директорский уровень и получать хорошие деньги, я не хочу. Я доверяю фаберлик Мне нравится фаберлик поэтому как бы я решила остановиться на Ютубе, а карьеру фаберлик не строить уже. Так, сейчас, секунду, открою чат, дальше отвечу на все вопросики. Да, Ларис, я вам верю. Я по посп... Катя, привет. Я по специальности, у меня три специальности вообще, работаю по специальности медсестра-анестезист. А еще у меня есть диплом психолога в возрастной психологии и диплом массажиста. Но по этим двум специальностям я не работала. Я очень люблю свою профессию основную. Просто обожаю. Так, Олег. Все, третий пункт выполнил. А с галочкой зеленый загорелся. На монетизацию я подал заявку неделю назад, но мне пока не ответили. В общем, у... часов у меня 1900 написано, из 4000 не хватает. типа. Все, Олег, я поняла. У тебя, грубо говоря, 2000 часов набрано, 2000 ты еще не набрал, тебе еще столько же. Вот когда ты их наберешь, мой дорогой, загорится у тебя там галочка зеленая, и через несколько дней тебе включат монеточку. Вот такие дела. 1900 это только половина, Олег. Еще столько же надо поработать. Уфимочка для чего? Для ютуба. Если да, то очень приятно. Да, Ларис, ну, не то, что мало. Был, в принципе, и толк, и заказы были крупные. Я делала 50 баллов. Кстати, если кому интересно, могу вам снять отдельное видео, если, девочки, среди вас сейчас есть консультанты, как делать 50 баллов наиболее бюджетно. То есть, тысяч три при этом только вкладывая. Сначала я не понимала, мне никто не объяснил, не научил. Я безумные деньги тратила на то, чтобы делать 50 баллов, чтобы какие-то там 700 рублей или 2-3 тысячи пришли на личный счет объемной скидки в кабинете. Вот. А потом я поняла уже, как делать 50 баллов очень выгодно. И при этом у вас дома не будет никаких складов и залежей косметики. Сейчас, конечно, я все беру по акциям потому что 50 баллов уже не делаю и не хочу, честно говоря. Да, попечок, попикок, я неправильно тебя обозвала, прости, попикок. Я согласна полностью, времени уходило много. Мы с девочками встречались в офисе, на это, во-первых, время нужно было выделять, мы обговаривали какие-то моменты и нюансы. И вот это вот да, беготня с каталогом и навязывание я так не люблю кому надо тот обратиться сам ко мне за помощью я вот такой политики по жизни придерживаюсь а чтобы вот кому-то себя предлагать и навязывать ну вообще неприятно честно очень было неприятно олег Олегу Гуль тоже надо помочь. Я ему уже пытаюсь это объяснить, наверное, несколько месяцев. мы добрались до истины, слава богу. И теперь все знаем. Все нормально, Олег. Зато мы теперь знаем. И это важно. Мама Оля, привет-привет. Федя, привет. Technical Planet. Hi. Спасибо, мама, Оля, вам тоже хорошего дня. Несмотря на погоду, давайте заряжаться позитивом. Ларис, чего три коробки? Хорошо, Татьяна, я сниму видео про 50 баллов и подробно расскажу, как я их делала, ну, с минимальными затратами. У меня давно была такая мысль, я просто подумала, может быть, это, ну, не всем будет интересно. Если вам интересно, я сделаю. Техникал Планет, I'm fine, thank you. Верочка, привет, дорогая, привет, красавица. А, косметики, три коробки, <laughs> Ларис. Ну вообще. хэллоу hello, hello, hello from Раша. Ларис, ну я сейчас стараюсь подбивать запас, потому что все-таки, ну, когда у тебя 5-6 шампуней стоит, и ты идешь голову мыть и не знаешь, каким именно помыть, это нехорошо. Я для себя уже стараюсь расставлять приоритеты. девчонки, пока я пользовалась Эйвоном и Фаберлик. И могу вам сказать одно, что я выделила для себя одну линейку, после которой мои волосы абсолютно не пушатся, лежат так, как мне захочется, и которую я собираюсь брать в ближайшем будущем на постоянной основе. Это Фаберлик, салон Кеа, розовая, сила кератина, она или магия гиалурона. В общем, розовая салон Кеа, розовая. У меня сейчас шампунь и бальзам, я вот голову помыла перед стримом. Я не пользовалась никакими маслами, никакими спреями после того, как помыла. Я и просто расчесала, феном немножко подсушила, все. Никакими не смывашками больше не пользовалась, и поэтому я теперь, все, это мой любимый шампунь, не хочу больше размениваться. И поэтому залежи теперь точно не будет. Хотя мне еще из Эвена сейчас придет 400 миллилитров, я заказала, как же он называется новый шампуни бальзам в общем чтобы волосы были послушными вот эта вот новая линеечка там там даже при стопроцентной влажности воздуха ваши волосы не будут пушиться такие вот обещания были протестирую буду тестировать посмотрю может быть тоже понравится верочка говорим про все абсолютно общаемся знакомимся задаем друг другу вопросы. Олегу тут с монетизацией помогаем разбираться. В общем, все подряд. Гулечка опять вернулась. Пришли домой, гуль. Фаберликовские гели для души любишь? Я вот, знаешь, Ларис, сколько не пробовала. Мне вот парфюмерные больше всего нравятся. Но я, кстати, не пробовала еще Ботанику. Вот я до нее так и не добралась. Надо исправить этот вопрос. Лакрема мне не нравятся тем, что они плохо пенятся. Структура-то нормальная. Но вот если мочалкой моешься, на мочалку капну, и приходится очень много раз капать, и обновлять, чтобы было много пены. Я вот ну, не люблю. Там расход, блин, одна треть банки за раз у меня этого лакрема. А парфюмерные гели для душ Фабержевские мне очень нравятся, именно потому как они пенятся. Hello TV you car? Uh, I'm fine. How are you. А дома до школы 5 минут, ну здорово, гуль. А да, Ларис, вот парфюмерный, да, я тоже очень люблю. Веры, вы тоже по больницам. Что ж все болеют-то? Я надеюсь, у вас все хорошо. Very glad to see you, Вот запасы косметики, это да. У меня такое количество помад скопилось, особенно от Фаберлик. Это просто мрак. Ну химия бытовая, да, это само собой. Я обожаю вообще, наверное, все. Увидела недавно у кого-то в обзоре очень хорошие отзывы на средства для полов. Я вообще сейчас полы, девчонки, мою без всего, то есть у меня просто влажный убор. У меня ламинат или нолиум. Ковры не люблю, вот только дочки возле кровати как бы небольшой коврик пылезборный терпеть не могу. И поэтому каждый день просто протираю полы. Мне это нравится, это очень удобно. И интересно, вот сейчас сезон простуд, может быть, даже стоит присмотреться к средству для мытья полов берликовскому, потому что, насколько я знаю, оно уничтожает бактерии. Облепиха и календула. Вот я облепиху Татьян вообще само по себе очень люблю. Попробую обязательно, теперь в следующем каталоге буду делать заказ и возьму себе. Как раз у меня гели кончаются, не я тоже не заказывала. И возьму себе ботаньку уж надо все-таки до них добраться ларис не я вот так вот ну, товар на продажу никогда не брала у меня на работе девочки заказывали тоже есть у них любимчики которые они до сих пор заказывают я им просто отдаю по цене по цене с моей скидкой консультанта я не накручиваю нисколько с них не беру я делаю себе заказ говорю девчонки вам что-нибудь надо да надо они выбирают и я им со скидочкой все товары вот эти отдаю как бы и все так надо гулечки мне написать вконтакте потому что она у нас мне кажется запаздывает ей нужно обновить стрим она пишет комментарии уже не в тему сейчас секундочку ребятки напишу и все готово алекс привет привет привет ты хотел стрим Ламинат нет, не шумная, Айнур, совершенно. Ну, хочешь, я тебе покажу сейчас ручку, ты говоришь, ронял. Сейчас найду тебе ручку. Вот, ручку какую нашла. Слушай. Ну, я бы не сказала, что он сильно шумный. Мне нравится, когда ламинат. Не ходить по нему прям приятно. У меня вот у мамы, допустим, дома у нее везде ковролины. Причем в комнатах он с большим ворсом. Это, конечно, здорово, это приятно, и особенно зимой, но я не могу, я как медик, это пылесборник. Я вот ну, его никогда в жизни ты не пропылесосишь, ковролин ты не вынесешь на снег, не потрепишь, это прям вот сб... бактерии сплошные кругом и всюду. Вер, значит ты пробовала, да, все-таки средство? Возьму в следующем заказе себе тоже, попробую для полов. Алекс, какой эксперимент? У нас не эксперимент, мы сидим, общаемся на разные темы. Анастасия, привет-привет! Спасибо огромное, очень приятно. Ну, безумно приятно, спасибо, я рада. Я вот сама теперь с краской определилась, и я, я сама настолько рада. Я до этого столько раз жгла свои волосы красками других производителей, экспериментируя, выбирая цвет, холодный оттеночек. Бедные мои волосы, у меня кончики и так не живые, но я сейчас потихоньку отстригаю, и я уже знаю свой цвет, у меня вообще сейчас как амбре получается, вот если сравнить цвет кончиков и цвет корней, потому что я четыре дня назад красила корни, 7,1 плюс 8,1, только корни, уже волосы не трогала, все. Привет, передай моему мужу Жене, скажите, что вы замужем, чтобы он наконец успокоился. Гулечка, Женечка, привет тебе огромный. Моего мужа тоже зовут Женя. Вот кольцо. Даже ну, не покажу фотографии, далеко висит. Моего супруга тоже зовут Женя. Так, и успокойся, наконец. Люби свою жену, а я буду любить своего Женю. Ой, Гульно, смешили прям. Алекс, да, ты сейчас где, кстати? На островах или еще где-то? У нас плюс два, у нас просто капец какой дубак. Так что к цвету волос вот Настя написала, я рада. Надеюсь, тоже у вас хороший результат получается. Я покрасила корни, волосы не трогала. И они у меня теперь поживее. Но 7,1 плюс 8,1 почему-то получилось темнее вот этого вот всего основного цвета у меня. И мне даже, знаете, так больше понравилось. Когда вот корни немножко темнее, объема что ли это придает. Не знаю, мне вот понравилось. Я краску не планирую вообще менять. Я брала лореалевские за 600-700 за рублей. Причем брала пепельные холодные оттенки. На бесцвеченные совсем волосы красилась. Я была желтая, я была с рыженцой какая угодно, но только не серая. Я вот этому свету благородному прям вот рада безумно сама. А салонный шампунь тоже, Настя, если вы не успели, я до этого говорила, что салон Кеас с розовой этикеточкой теперь все. Я не буду больше экспериментировать. Мне он безумно нравится и буду брать только его. Но тенюшки жидкие тоже у меня постоянно. Хотя я светлый в основном сейчас как хайлайтер использую. Гулечка, ты туда. В Таиланде. Плюс 35 в тени. Ну все, все к Алексу. В Таиланд. Блин, ну вообще. Но я так понимаю, ты там не на постоянке, да? Ты скоро вернешься обратно. Давай обзоры тогда почаще, Алекс. Мне нравится смотреть на Таиланд. У тебя прям там мало. Снимай нам влоги, сними нам жару, а мы посмотрим. Море что ли сними. 80 минут уже трендим, который час у нас. У нас скоро будет влог. Ой, влог, господи у нас скоро будет эфир у мачо юнуса он всех к себе приглашал в два часа дня по москве через полчасика гуль сейчас уроки будете делать Олег правильно. Выбирай друзей грамотно. Часами, да, часы, тебе часов еще. Ух, ой-ой-ой. Ну ничего, все образуется. тысячи еще, конечно, многовато, но все реально. Олег, давай заводи себе страницу уже ВКонтакте. Ты говоришь, ты не помнишь пароль от старой, заводи себе новую. И добавляйся ко мне в друзья или в Инстаграм. У меня, кстати, теперь ссылка на Инстаграм. Я начала там... Вообще, с ним не очень, если честно, дружу с Инстаграмом. Мне больше ВКонтакте нравится. Но решила все-таки, как и все блогеры, заняться Инстаграмом. Теперь там иногда выкладываю истории различные рекомендации по выбору масочек и так далее. Стараюсь, почаще буду это делать сейчас, только начала вот. Так что заходите под видеошками. у меня ссылочки есть всегда на Инстаграм. Последний день тепла, кстати, в четверг 21 градус, когда был на даче сидели, там я снимала небольшие сторисы. Так, Олег, вот такое писать нельзя. Надо, знаешь, как Олег писать в чатах. Приходите, девочки, ко мне на чай. Я веселый парень. Вот так. Вот такие вот слова просмотра не надо лучше писать. Олега всем рекомендую, девчонки. Дружите с ним, он хороший парень. Окей, Лариса мне сейчас тоже надо машинку включать сейчас до 4 часов очень много надо дел успеть потом на почту за доченькой покушать приготовить и папа наш уже с работы приедет снайпер hunter хай Вот оно, как Алекс с визами усложнили. Но все равно снимай нам хоть отрывочки небольшие. Мне, например, приятно, особенно сейчас, когда у нас суровая осень, а скоро зима, посмотреть на море. Снимай нам маленькие влоги, передавай привет. Снайпер Кантер, uh, uh, I'm from Russia, very well. Мой английский, конечно, оставляет желать лучшего. Вася, привет! Тоже тебе отличного настроения. Девчонки обменялись любезностями. Любишь, не любишь. Слушайте, может мне освещение сделать получше? У меня здесь вокруг окна дневной свет есть вот я специально его сделала вот смотрите да лучше так наверное у меня прям по периметру окно и балкон у меня здесь протянута светодиодная лента я сделала это специально когда вот такие вот дни у нас на улице хмурые включаешь это освещение но не такое как от лампочки оно более такое знаете как естественное как с улицы и получается немножко дома посветлее повеселей. нет айнур я английский учила только в школе в колледже латынь по моему английский там был чуть-чуть что-то я не помню уже поэтому это вот те познания которые еще остались со школы отлично вер я рада Гуль, сейчас тоже, наверное, готовкой будешь заниматься. Девчонки, кто сегодня чего будет готовить? Расскажите, у меня фантазия иссякла. Я вообще у кого-то на канале из моих друзей видела вкусненький рецептик. Вчера смотрела буквально. Медвежья лапа называется. То есть свинину режем тоненько, отбиваем молотком ее прям в такой пласт и трем картошку сырую на терке. По-моему, даже на крупный. Выкладываем тертую картошечку вниз на тарелку. Сверху этот ломоть по размеру, как картошка приблизительно должен быть э, свинины И сверху опять картошку тертую. И это все обжариваем на масле. Вот, кто пробовал такой рецептик, не знаю. Я вот, может, так сегодня приготовлю. Но мне не хочется, конечно, со свининой. Лучше, наверное, с курицей. Быстро. У меня тем более есть свои куры. У нас папа на даче летом разводит кур, уток. И мы кушаем свое мясо. Блин, сижу прям возле батареи. Меня уже тут припекает. Дома на самом деле, слава богу, жарко, хоть с отоплением проблем нет. айнур ты лучше знаешь как пиши алекс я у вас вот так вот тоже вот эти вот слова как бы их youtube жестко мониторит и отслеживает поэтому лучше немножечко высказываться так скрытненько Ну что, ребятки, вам еще рассказать. Кот мой куда-то подевался. Скорее всего, на диван ушел. У нее здесь веер, кстати, есть вот такой вот красивый. Съездили к бабушке в гости. И набрали, помните, в школе такая бумага была. Как она называется? Вот такая вот шуршащая. И вот из нее делала бабушка ребенку юбку веер и она теперь вот с ними постоянно бегает ей жутко нравится хотим попробовать с ней цветочки делать помните как вот в школе раньше 90-е года из вот такой бумажки цветы делали олег зачем скажи хорошо что дома теплые приветик натали все отлично, сидим, общаемся. Как у вас дела? Олег, даю модерируй, Кабачок тушеный, Помидоры с сыром и чесноком. Все. Я знаю, что сегодня буду кушать, Вер. Ой, вообще капец. Я обожаю помидоры с чесноком, с сыром и с майонезом. Да? Помидорчик кружочками. Сверху вот это вот все. Чеснок натираем, сыр натираем с майонезом. Мешаем. А яичко еще вареное. И один раз попробовала такой рецептик классный. А вместо сыра добавила тертые крабовые палочки. То есть тертые крабовые палочки, тертый чеснок, тертое яичка с майонезом перемешиваем и на помидорчик. Ой, хочу-хочу. У меня помидоры как раз еще свои лежат. Блин, Вер, спасибо. Подкинула идею. Быстро и вкусненько. Слюньки потекли. Олег, ну я надеюсь, ты доволен. Восточным салатом? Ну-ка, расскажи нам про восточный салат. Олег у нас, кстати, повар. Он на природе готовит обалденные блюда, уху, еще что-то там делал. Расскажи-ка нам про салат восточный, я не знаю. спасибо наталья я предлагала у меня палеточки новые пришли если девочки вам интересно я вам сниму видео макияже в кораллово красных оттеночках вот в таких сейчас у нас же это тренд вот и тогда сниму хорошо Если какой-то конкретный макияж интересует, то пишите. Хорошо, в коралловом, я вас поняла тогда, снимем модный коралловый образ. Вместе с этой повязочкой, прям, наверное. Никак с ней расстаться не могу, такая она мягенькая. Солями, помидор, сыр, чеснок, майонез, соль по вкусу. Восточный салат, это классика, все его знают. Я не знаю восточный салат, честно. Я вот впервые вижу. Наташа, да, я только сегодня делала маникюр. Еще вот лампа стоит. Вот у меня, кстати, какая лампа за 400 рублей. Купала, девчонки? Вот такая. Сушить за минуту. Прекрасно. И сегодня я с утра занималась, да, маникюрчиком. Сделала себе классику. И вот здесь вот луночки блестящие. Это база с цветом вот таким вот густая. Луночки и топ, и все. Олег, спасибо, кстати, за идею. Помидор, сыр, чеснок. Ну, вкусно, наверное, вообще. Я представляю, как это вкусно. Еще он и с колбаской. Можно даже второе не готовить под такой салат. Лариса белье развесила. Спасибо, Натали. Тоже захотелось чего-то такого спокойненького. Ну, ничего себе простые. Давай к нам видео теперь засними с этим салатиком, чтобы оно у нас не потерялось. И мы запомнили этот рецепт. Давай, Олег, салат восточность тебя. А сыр туда тереть или резать надо? Ну, тереть, наверное, по логике, да? А помидоры кусочками, колбаску, да? Я сейчас даже вот Олег погублю, восточный салат. Три. Тру. Так, салат восточный. Смотрим, проверяем тебя, Олежек. А, -а копченая колбаска, твердый сыр, яйца. Там еще, то. кстати, яйца не написал. Помидоры, чеснок, майонез. Так, колбаску полосочками, помидоры полосочками. Так, а он слоеный еще, оказывается. Смотрите, он слоеный, нижний слой колбаска, второй помидорки, потом сеточку майонеза, потом яички кубиками, но мне кажется, их потереть даже будет интересней, и потом на крупной терке сыр, последний слой. Но после яичка надо тоже майонезиком слить. Блин, вкусно, наверное. А вы знаете, я бы еще вот добавила туда сладкий перец. Мне кажется, в этот салат вообще зайдет. классический восточный салат. Блин, вот сколько живу, Олег, готовить я очень люблю. Салат такой первый раз вижу. А, тут вот еще классический, да, зеленый лук, две веточки. Но яичко везде, кстати, есть. А так все, в принципе, то же самое. М -м, вкуснятина. Я вообще слоеные салаты обожаю. И Перец у меня, кстати, есть. Я с дачи привезла. Я положу, Олег, да. Сейчас стрим закончим, пойду делать салат. Все не могу. Только колбасы у меня, наверное, копченые нету. Ну ладно, я все подготовлю, съезжу в магазинчик и тогда выложу слоями. Не будет хуже, согласна. Айнур, не поняла вопроса. Вообще не поняла. Свой канал куда-нибудь сыпите, чтобы просмотры шли А, ну, то есть рекламирую я свой канал или нет? Нет, абсолютно. Я не занимаюсь никакой рекламой и не рекламирую, и не пиарюсь. Поэтому все, естественно, как бы своим чередом и своим ходом. У меня замечательные подписчики, девочки, которых я просто обожаю и ценю. Такие дельные советы тоже иногда дают. Спасибо вам, девчонки, за это прям вот огромное. Я хочу, Алекс, конечно, хочу. <смех> Море искупаться, блин, вообще. О, Верочка, я, по-моему, тоже от Олега. Олег у нас молодец, он прям вот дружелюбный и нас знакомит. Все, сегодня готовим салат восточный. Купаемся в море у Алекса. Красота! Приветик, Наташенька дорогая, у вас только утро. У нас уже почти два часа дня. Привет, моя хорошая тогда с добрым утром тебя наливай себе кофеечку. Олег, ты как скажешь? У тебя, кстати, есть сестра, ценная девочка или братья? 6 утра, ничего себе. Обалдеть. Смотри, какая разница у нас колоссальная, да? Я рада очень, что ты сбежал на самом деле. Рано ты встаешь. Ты один в семье. Во. Хотели, наверное, делать. Нет, ты молодец. Вот у меня, например, папа тоже лучше готовит, чем мама. Вот... Все-таки мужчины лучше повара. Я вот больше фантазер. Знаете, я по рецептам вообще готовить не могу. И не могу, не хочу, и мне это скучно. Я всегда в рецепт привнесу какую-нибудь нотку от себя обязательно. Ну и многим нравится, конечно, как я готовлю. Но мужчины все равно... Вот у меня папа как-то пожарит так картошку или солянку, что она будет вкуснее на свете. У меня так никогда не получится, у мамы так никогда не получится. какой то вот, вот, не знаю, особенная магия у мужчин есть... Плане готовки. Ой, в школу в 6 утра. А с каких у вас занятия? Далеко, наверное, еще вести. Может быть, у меня вот прям хорошо. У меня садик. Сейчас покажу вам. Вот, видите, это садик детский, закотельный. И там мой ребенок сейчас обитает. То есть я с балкона могу даже видеть, как она гуляет. И там чуть подальше же будет школа, в которую мы тоже будем ходить со следующего года. Все рядышком, все под боком. 7.25, вообще жестоко, Наташ. У нас занятия в школах с 8.20. Вера, он быстро растаял. Мы недалеко с Олегом друг от друга тоже живем относительно. У нас как-то он вообще быстро растаял. И сегодня уже сухо. Олег, у вас что, опять снег? У нас сегодня нету. У нас сегодня сухо, прям хорошо. Ничего себе, Алекс, задумка какая. Это прям похоже на какой-то акт э, оккультизма. Но меня окупни. Я хочу. Света меня зовут. Да, Вер, пять минут до садика, десять минут до школы. Даже две минуты, наверное, до садика. Как в армии. Наташ, ну капец. Олег, ну что тебе сказать? Иди за грибами, иди. Пока еще вон даже деревья некоторые зеленые. Сейчас, кстати, через несколько дней должно потеплеть. 13-14 на ночь 7. У вас приблизительно такая же погода. Так что прям к выходным, сегодня какой, да, к выходным тепле дуй в лес, а мы будем смотреть. За грибами охоту я люблю. Привет, Алиночка, привет, дорогая. Очень рада, что ты зашла. В ноябре-декабре, Ларис, ничего себе. Ты где живешь Ты город какой? Так, к Алексу записываемся на купание. Ой, Вер, вы готовитесь? Мы сейчас на подготовку ходим усиленно, на английский. Вообще, конечно, дисциплина, чтобы вот так высидеть урок. Это не совсем наша. Она, конечно, послушная, но она у нее такая активная. И вот именно этот момент, чтобы сесть, сосредоточиться, ей прям тяжело дается. Я сейчас ее ломаю, переучиваю, переламываю. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Алина, а у нас прям хорошо. Много было лета, дождливое такое. Мы ходили за грибами и прям ведрами уносили. Но я ем только лисички. Я не могу есть другие грибы, но и шампиньоны ем, потому что в прошлом году я насушила, или года два назад, белых грибов, которые были абсолютно нечервивыми, Повесила их на ниточку на кухне, потому что ну, сушеные белые грибы – это вещь. И на следующий день, когда я проснулась, утром прихожу на кухню, у меня весь стол усыпан этими червяками. Это были не червивые грибы, без единого хода. После этого я не ем никакие другие грибы, кроме лисичек. Я вот свекрови отдавала белые подберезовики, а себе оставляла только лисички. Кабардинка, ой, Лариса, все, мы прям на следующий год едем к тебе в гости. Да зачем на следующий год? Мы сейчас приедем, у вас тепло. Поняла, Алин. Сейчас, девчонки, будем уже скоро закругляться, так что если у кого еще есть какие вопросики, спрашивайте. Общаться, конечно, очень хорошо, я это дело люблю, могу делать часами, но дела за меня сегодня никто не поделает. Айнур, я тоже особенно не умею различать, я знаю лисичку. Но белый подберезвик тоже, но они что же ложные бывают. Вот Олег у нас умеет, Олег у нас все грибы знает, мне кажется. Алина, я тоже сама собирала, сама сушила, поэтому вот так вот. Хорошо, если у тебя ок, а я вот больше прям не могу. Вода 24 градуса. Ну, капец, вообще, ничего себе, Ларис. Я прям белой завистью завидую. Сейчас бы в море покупаться. на нитке в них муха яйца отложил, вот те червяки также и рыбу дома сушить муха отложит личинку и хана серьезно олег ну ты вообще просто профессионал а рыбу как надо сушить тогда чё на веревочке нельзя тоже да я первый алекс я купаюсь Спасибо, Верочка, девчонки тоже проводите стримы в как-то мне кажется, это совсем другое дело. Видео все равно какое-то постановочное, ну и так далее, ну не то что постановочное. Я, например, ну никогда не репетирую. Я, если заказ снимаю, я получила заказ, поставила коробку, все села вместе с вами распаковывать. Не переснимаю ничего никогда по 10 раз. У меня все с первого кадра, потому что, ну мне кажется, живые видео они как-то поинтереснее. А стримы вообще здорово окутать марлечкой, чтобы муха не ела. А ты думаешь, она по марлечке не будет ползать и не отложит личинку? Лариса, мы к вам, нам и двадцать четыре нормально. Давайте в очередь на купание к Алексу. Не, ну они у меня и не летают никогда. Мухи. А грибы вообще эти, говорю, я повесила. У меня, ну, ночь только прошла. И уже эти червяки. Ну, хрен их знает. Я не знаю. Вот правильно, Вера. Я, мне очень нравится, кстати, тебя смотреть. Вера тоже. Вообще прям у тебя такие классные обзорчики на новиночки из Фикса. Вообще супер. Я люблю. Вот подробные обзоры прям. На стриме твоем не было ни разу. Но стримы, конечно, по возможности, потому что на стрим если дома, да, когда я на сутках, у меня там вообще интернет практически не ловит. У нас там четырехметровые стены, это капец какой-то. Так, ну что, котятки мои, давайте записывайтесь на купание и будем стрим заканчивать. Пора дела делать, чтобы все успеть до вечера. Я люблю как-то в первой половине дня отделаться, скажем так, чтобы вечер у меня был всегда свободный для семьи, чтобы я была свободна. И уже я не убираюсь никогда вечером, не готовлю никогда вечером. Я люблю, чтобы вечер был всегда семейный, тихий, спокойный, без всякой суеты. О, ничего себе, Ларис. Но я знаю, я вот езжу к одним и тем же последнее время на море в Абхазию, и они тоже нет. но ну, хотя супруг ее, как бы, он каждое утро у него пробежка до моря в 6 утра перед работой. Он окупнется в море и потом собирается на работу. А так местные я знаю, что они вот практически не купаются в море. Им как-то. Но оно вот постоянно под рукой оно и не надо. Это мы как бешеные, нас не вытащишь оттуда. Правильно, Алин, спасибо тебе, что сбежала. Мои ссылки на соцсети всегда под видео, если ты вер про меня спрашиваешь, там есть Вк и Инстаграм. Олег, спасибо. Ну вот, вот этот сервелат коньячный любит мой муж. Я очень привередлива к мясным продуктам. Если нет нормальной колбасы, я лучше никакую есть не буду. Сварю себе кусок мяса и сделаю с вареным мясом бутерброд. Сервелат коньячный я не могу есть, Вот извини. Поэтому я себе какую-нибудь другую колбаску пригляжу. Видимо, воздуха морского, соленого вам, конечно же, хватает хорошо верочка буду ждать но ну, все мои хорошие давайте прощаться всем продуктивного дня алекс я буду ждать с нетерпением да алиночка есть у меня в друзьях вконтакте точно так что можете ее там тоже найти пообщаться Но у меня муж тоже ее любит, Олег, но я не люблю. Ой, лес, Ларис, красота. Пока, Алекс. Олежка пока тоже обнимаем, целуем. Алина Максимовна ВКонтакте, да, у меня в друзьях. Добавляйтесь, ребятки. Айнур, спасибо, встретимся, конечно. Так, теперь хороший вопрос. Как завершить эфир? Интересно. Наверное, нажать на крест. Ладно, я с вами заранее прощаюсь, завершу, не завершу его сейчас. Всем спасибо, что зашли огромное. Всех люблю, целую. Пока-пока.